Чисто! Эй, иди сюда, поешь чего-нибудь? Да, секунду. Вымыкла до нитки. Извини. Mm -hmm. Я думала, что никогда не согреюсь. Хотела поесть. Да. Да, сейчас. Да. Есть-то не хочется. Да, мне тоже. Замерзла. Иди сюда. – Как жизнь? – Да так. Сент-Джон, прием! Да, капитан, капрал Сент-Джон, на связи. Возвращайся в штаб, немедленно. Я жду тебя в лазарете. В лазарете? Что случилось? Произошел инцидент. Я еду. Ну что еще? Лейтенант Уитекер, вы на связи? Сара! Сара, ответь! Ну что ж такое? Иди, иди. Что происходит? Капитан? Доктора Хименеса убили. Что? Этот подонок… Ах, ты, Господи. …перерезал ему глубину. Где Тейлор? Он… Тейлор что-то видел? Все препараты пропали. Тейлор? Это моя вина. Я назначил его в лазарет. Нет-нет-нет, я не об этом. Тейлор – наркоман. Ты знал? Хотя важно. Уже нет. Привет, капрал! Привет! Вот так! Капрал Сенджон вызывает капитана Коури прием. Коури на связи. В общем, я буду искать Тейлора. За ним уже выслали несколько патрулей. Полковник в ярости. Но ну, еще бы. Док был хороший мужик. Капитан Хименес был нашим единственным врачом. Слушайте, Тейлор вроде говорил, что хочет податься на лыжную базу. Поищу его там. Если найдешь, сообщи. Научти. Полковник велел брать его живым. Да, понял. Конец связи. Надеюсь, достаточно высоко. Бухарь, это. Дикон, ответь. Лагерь Лос Лейк. Меня кто-нибудь слышит? Почти не слышно, связь прерывается. Ты где? Не поверишь, у Кратер Лейк. А, слушай, я рад тебя слышать, брат. Я думал, может, может, ты собрался обратно. А, нет, пока нет. Тут все сложно. Слушай, я просто, Фух, ну просто хотел узнать, как там у вас дела. Хорошо, у нас все хорошо, Дик. Ни за что не угадаешь, кого старик назначил начальником охраны. Тебя что ли? Ага, меня. Наверное, подумал, раз у меня всего одна рука, и проблем будет в два раза меньше. Ну да. В общем, я просто хотел узнать, как ты. Спасибо, я рад с тобой пообщаться. Да, я тоже. Твою мать, банши. Капрал Сан-Джон, ты мне нужен. Жду тебя в Даймонд Лейк. Вас понял. Я буду как смогу. Это радио «Свободный Орегон». Правда, освобождает. До того, как все случилось, идеи о глобальном заговоре вызывали у всех только смех. И теперь никому не смешно. Такая... Коуп, коуп, коуп, заткнись уже. На дороге. Ну куда ж тебя несет? Сожгу потом, когда вернусь. Металл нужен. Точно. Я ведь не все гнезды в этом месте мужик. Сволочь! А потом вернусь и сожгу оставшиеся. Вроде порядок. Это капрал Сент-Джон. Открывай. Капрал, могу я быть полезным? А, а, Привет, как жизнь. Понятно. Капрал. Всего доброго. Мое почтение, капрал. Как жизнь. О, сержант. Ничего интересного. Пока, капрал. Эй! Из рук не О, боже, ты слышал, что случилось с доком Хименесом? Новенький ему горло перерезал, и еще лекарства стащил вроде. Да, да, слышал. Док был мужик, что надо. У меня заражение на руке было. Думал, конец руки, а он, он спас ее, в смысле, руку, не спас. Ну, до встречи, капрал. Байк не потерять, ладно? Капрал сен джон у меня для тебя важное задание. Да, сэр, всегда рад помочь. Мы отправили патруль на север вдоль 97-й трассы, чтобы найти группу анархистов. Ты никогда раньше на них не натыкался? Анархисты? Это те ублюдки, которые оставляют за собой кучки камней? Да уж, встречал пару раз. Давно это было. Я думал, их всех перебили. Как видно, нет. Я отметил их расположение на карте. Я отправляю тебя одного, если они удерживают кого-то из наших. Да, понял. Я смогу вывести их оттуда живыми, ясно. Командир патруля — сержант Мичалин. Мой близкий друг. Да, сэр. Я сделаю, что смогу. Я на тебя надеюсь, Капрал. Больно. Марш! Марш! Марш! Давай! Ты можешь быстрее! Моя покойная бабушка… А, Капрал Сан джон Сержант? Ладно, значит, топливо. Идут! Сержант! Марш, Иду. Иду. Шевели сзади. Есть, сержант. Иду. Погоди, сейчас! пригодится. сен ты слышишь? Да, Уивер, слышу. А, эй, зови меня, Джим. Слушай, я тебя не поблагодарил. В смысле, за помощь. Да ладно, я просто выполняю приказы. Ну, все равно спасибо. Я ценю, что ты таскаешься в водище, рискуешь своей шкурой. И, кстати говоря, напал у меня почти готов. Скоро поможешь нам испытать его в деле. Да, хорошо уйвер а, джим да помогу конец связи следы ополченцев ну куда снаряжение ополченцев похоже их тут тащили еще следы Слава, прям в башку. О, мясо. Камешки. Ага, долбанные анархисты. Возьмем. Это здесь. Что тут у нас? Я на верном пути. Следы ведут сюда. Здесь. Капитан, я их нашел. Похоже, они прячутся в шахте. У них заложники? Они живы? А, пока не знаю, но если так, я их освобожу, сэр. Если ваш друг у них, я его найду. Спасибо. Отбой. Где ж ты прячешься? Шахта. Анархисты. анархисты. Да. Колбаные анархисты! Ненавижу вас всех до единого! Семьдесят анархистов. Сидели бы вы, ребята, тихо! Играли бы в свои камушки! Моё. Вы что, ребята, думали, что можно тут засесть и спокойно перехватывать у людей припасы? Ладно, Ален, наверняка ты где-то здесь. – Анархисты! – А чёртовы анархисты! где они тебя спрятали. Телеанархио! Надя, жрите! Привет, сержант. Ты меч Ален. Еще бы немного, и спасибо, спасибо тебе. Я думал, мне кранты. Еще бы ты сможешь выбраться отсюда сам? Да, да, да. Спасибо. Я тебе жизнью обязан. Я вернусь, расскажу им, как все было. Даю тебе слово. Это моя работа. Капитан, я нашел вашего друга. Он уже возвращается в Даймонд Лейк. Молодец, Джон. Я еще выйду на связь, узнать как он. Отбой. Капитан. Как там, сержант? Вернулся? Он в лазарете. Думаю, он полностью восстановится. Спасибо. А, это моя работа, сэр. И работа блестяще выполнена. А? Спасибо, капрал. От меня и от ничего. Да, сэр. Отбой. Капитан, ну, эти следы свежие, Ждаю, посмотрим поближе. Ладно, где? Навык не растерял. Мне надо попасть внутрь. А! Есть. Я что-то видел. Тейлор? Дикон, Сан, Джон. Как дела, Тейлор? Облажался я, Бру. Не хотел я его убивать. И откуда он только там взялся? Док был хороший, он ведь он мне помог, он мне помог. Ну, вставай. Нет. Я не хочу в петлю. Я не хочу в петлю. Я не хочу в петлю, нет, нет. Я не хочу в петлю. Эй, слушай Я меня, Тейлор. Тейлор. Да ты дрыгаешься, дрыгаешься, Wait. обсираешься, а эти будилы стоят по стойке смирной и ржут над тобой. Стоять и ржу. Не хочу в петлю. Не хочу в петлю. Дик, не дай меня повесить. Не хочу. Я тебя. Я прошу. сент джон Я здесь! Передос. Вот черт, Неси его наружу. Плевать, что человек натворил. Фриком. Тела не оставляем. Могу сказать одно. Полковник точно не обрадуется. Ну? Нашли его уже мертвым. Передос. Вернули большую часть препаратов, но не все. Как будто мало несчастный наш мир повидал разложение. Как будто в нем и без того слишком мало безмозглых, бездушных тварей. Доставьте их в лазарет. И на сей раз не вздумайте приставить к ним наркомана. Слушаюсь. Погоди, я сейчас. сен прием. Это капитан Коури. У меня к тебе дело. Капитан Коури, вы же в Даймонд-Лейк, да? Вас понял. Дикон, хорошо. У меня для тебя важное задание. Для этого я здесь, сэр. На южной границе мародеры нападают на наших ребят с припасами. Я отметил место на карте. Похоже, засели они в пещерах к югу от Крейтер Лейк. Там их логово. Пещеры? Ладно. У меня не хватает ресурсов для полноценного штурма. И вы хотите, чтобы я вошел туда потихоньку и всех перебил? С деталями разберешься сам, капрал. Вольно. Шевели задницей! Думаешь, так не от фриков? За нихрена! Давай! Вот нажми! Иду! Есть! Сержант! Есть! Сержант! Сержант! Сержант! Иду! Погоди, я сейчас! По запаху, О, гнездо где-то рядом. Капитан, я нашел мародеров, которые нападали на наших людей. Там, где вы и говорили. Кабрал сан Хорошо. Тебе нужна помощь. Да там одна шушера. Сам справлюсь. Удачи, Кабрал. Отбой. Это не грозит попасть побольше. Вы что, ж, ребята, думали, что можно тут засесть и спокойно перехватывать другие припасы? Да? Надо же было отражать, да? Нет, нет, нет. Все, Ой, давай, давай! Это все? Да ладно, все. Дело сделано.